Привет! С вами снова Окси. И это снова сборка SafeTech. Уже второй эпизод. И в этой серии я хотел бы решить некоторые проблемы. Например, проблемы с ресурсами, с деревом, с едой и прочими ресурсами, которые нам будут нужны. Проблему с пространством. Наша пещера маловато для нас уже. Но, естественно, в будущем надо будет тоже больше места а также проблему с технологиями и развитием. Начнем пожалуй с дерева, его у нас маловато, как видите, сегодня один блок досок, ну пошли. Рубка дерева не самый интересный процесс, я наверное как-нибудь вам это вырежу, но я нарубил так. я думаю этого хватит. И кстати насчет расширения пещеры, я думаю сделать туннель в ту сторону, потому что как-то ходить здесь вот по этой скале не очень удобно. Да, деревья я здесь срубил, но все равно это не очень удобно. И я думаю, туннелям будет перемещаться проще. И про развитие тоже не забываем. Давайте сделаем такую специальную вещь. Гринстоун. Э -э он позволяет молоть э -э разные штуки. Но довольно полезная вещь. Шесть камней, одна палка. Легко. Жарим камень. И ягодки. Последний камень. И гринстол готов. Я думаю его поставить сюда. Ставим. Давайте сделаем вторую печку. Гриль уберем. Пожарим бревно для второй печки. Готово. Ставим сюда блок. Поджигаем. Здесь поставим гриль. Кратим вторую печку. Поджигаем. И ставим вторую печку. Готово. А давайте сделаем бурдюк. Это аналог ведра для нулевой эры. Пока что ведро мы не можем сделать. У нас нет железа. И переносить воду можно только с помощью бурдюка. Ага. И вот тут нам понадобится гринстоун. Для коричневой пыли. Давайте посмотрим как она крафтится. Из черной и оранжевой пыли. Хорошо. Оранжевая пыль из красной и желтой. Логично. У меня вот есть и дубанчик. По идее его можно перемолвать. Да. Желтая пыль. Давайте. Кладем сюда. И крутим колесо гринстоуна. Готово. Так, а как взять? А, еще в том? Теперь, по идее, маг тоже можно разрубить. Угу. Забираем. Нам нужны чернильные мешки. Извините, сквидварды. Но вас... Придется убить. Да. Этот мир жесток. Давайте сначала копьем. Ага, не попал. Ладно, берем кости и убиваем. Одного не хватит. Придется еще одного скитера убить. Ну вот. Теперь должно хватать. Поплыли обратно. Перемалываем один черный мешок, чтобы сделать пыль, готово. Берем эту пыль, делаем оранжевую пыль и совмещаем оранжевую пыль с черной. Делаем побольше веревок, кладем черный мешок, 3 веревки, два кусочка пыли и бурдюк готов. Тогда Я тут решил сделать еще второй брудюк, почему бы и нет. С двумя бурдюками будет работать легче. Давайте теперь сделаем бочку, чтобы хранить воду. Делаем полублоки. Теперь кладем так 6 досок, полублок. Крафтим, бочка готова. Давайте сделаем сразу и вторую. И третью. Чтобы уж наверняка воды хватило. Теперь эту бочку можно наполнить. Приносим и вливаем. И да, каждый раз бегать туда-сюда не очень удобно, поэтому можно просто взять ее в руки и понести. Так, а, там зомби. Давайте поставим бочку. И убьем его. Снова забираем бочку. И несем ее, просто вот так вот даем. И так наполнять ее гораздо удобнее, согласитесь приносим ее обратно хм. по бочку можно барабанить и я наполню третью бочку и давайте уже начнем копать туннель. сначала сделаем факела зажжем их и начинается самый интересный геймплей да. копание тоннеля Наконец-то, о, палки, да, давайте докопаем, чтобы нормально выглядело, О, нифига себе, дерево выросло, я решил сделать еще пару сундуков, правда их некуда ставить, Да, надо еще расширять пещеру, тоннелей недостаточно, М -м -м. куда бы расширить, да давайте прямо в эту сторону, сделаем вот здесь такую комнату. Ну, вроде нормально. Да, вот сторону шель. Так, собака. Где? Так! Откуда? А... Я испугался. Да, наверное, оттуда свалилась. Это было неожиданно. Хотя она там рычала постоянно. Ладно, копаем дальше. Еще один интереснейший кусок геймплея. Который, конечно же, заслуживает вашего внимания. И вам интересно будет его смотреть. Ага. Так, ну я все выкопал. Получилась такая небольшая комната. Давайте начнем переносить печки. еще а... факел. Окей начнем переносить печки вот так вот потому что вот эти печки нельзя ломать иначе из них э, выходят обычные кирпичи а нам этого не надо ну блин можно сломать все поставлено на нужные места да ну осталось здесь довольно просторно это хорошо я тут решил перенести кусты на вот эту вот равнину а то у нас уже около пещеры места мало вот посадим их вот так вот. Так. Вы. <кхм> Первая смерть. Очень тупая смерть. А, ладно. <кхм> Это было неожиданно. Так, все нормально. Вещи не взрываются. Их можно взять из могилы. Ммм. Хм. Все сразу разложилось на свои места. Мясо какое-то. Странное. Ну, ладно. Давайте заделаем эту дыру. А то не как-то. Ну и, естественно, мне не хватило блоков. А, как всегда. Да, посадим эти кустики. Итак, пора заняться серьезными делами. Обработкой кожи. Да, для начала сделаем специальный ножик. Этот ножик нам очень пригодится для первоначальной обработки кожи. Ножик готов. Давайте сделаем полочку, просто чтобы хранить разные инструменты. Готово. Поставим сюда. Теперь сюда можно положить разные инструменты. Чтобы они не занимали место в инвентаре. Но это довольно удобно. Так, место в инвентаре я у себя немного почистил. Теперь займемся производством кожи дальше. Для начала нам надо добыть шкуры, чтобы потом ее обработать. И нет, не слушайте меня, я вам немного наврал. Для начала нам надо сделать вот такие штуки, на которых можно сушить кожу. А уже потом добывать шкуру. Да, для них надо очень много дерева. Вот зачем я его добывал. А теперь минутка веселых крафтов. Ее! Сначала нужно сделать полублоки. Ага, так не работает. Сначала нужно сделать полублоки. Много полублоков. А потом перекрафтить их в, в эти штуки. сломался лол ладно полублоки готовы теперь еще 15 интереснейших крафтов поехали <кхем> спорка хватит пугать делаем новый верстак Продолжаем эти крафты. Последний крафт. Фу. Ладно. Повесим их. А теперь пошли за шкуры животных. У меня там на горе было много коров. Привет, корова. Прости, что так вышло. Стоять? Oh. Да. Надо еще. На моей горе я... Коров убил, не всех, оставил парочку, так, это что, кости какие-то, а, красивые горы, да это кости, ладно, добынем немного, там собаки рычат, убить их может, давайте, с них еще и шкура падает, окей, шкуру мы добыли, теперь нам надо добыть соль, это очень важный компонент при обработке кожи. По идее, соль на дне речек бывает. В этой сборке. И да. Вон там соль. Попали туда. Соль мы добыли. Теперь давайте э, очистим шкуру. Просто берем наш ножик, шкуру и очищаем ее. Получилось довольно много. Придется долго обрабатывать. Да. А теперь начинается самая неинтересная часть. И самая сложная часть. Надо сделать 40 таких крафтов. Два мы уже сделали. Вся сложность их крафтов в том, что здесь есть вода. И воду приходится постоянно набирать в бурдюк. Она там заканчивается после одного крафта. И приходится постоянно раскладывать этот крафт. И это очень неудобно. Ладно, я тут пообрабатываю пару часиков. Я а потом вернусь. Последние два крафта. Наконец-то. Да. Теперь это надо высушить. Подождать минут пять, Развешиваем. И ждем. Готово. Собираем. И ставим новую партию сушиться. Если вы думаете, что это кожа... Это не так. Ее надо обработать резиной, которая получается из дерево. Дерева у меня нет. Поэтому рубим побольше. Там по идее высушилась вторая партия. Да. Собираем. И развешиваем третью. А пока оставшаяся кожа сушится, пойдем порубим еще дерево. Дерево я нарубил, и кожа высохлась. Теперь с помощью нашего ножа снимаем с дерева кору. И теперь эту кору надо передробить. Это долговато будет. Готово. Пошли обрабатывать кожу дальше. Угу. Еще на два часа. Последние два крафта. Готово. Зомби. Давайте убьем его. О, батинки. Теперь это все развешиваем и ждем. О, кожа готова. Забираем. Ура! Да, мне не получается изображить радость. Я потратил на это слишком много времени. На самом деле, кожа открывает нам огромное количество возможностей. Например, давайте сделаем шалаш. Он делается из пяти кусочков кожи и четырех палок, крафтим и шалаш готов, или это вигвам, я не знаю как правильно, по идее он требует землю под собой, поэтому давайте поставим его куда-нибудь, ну например прямо сюда и здесь мы можем спать, правда сейчас день, ну ладно, пора сделать наши первые примитивные ножницы, Две кости, одна веревка. Ножницы готовы. Пострижем овечек. Теперь с помощью ножика режем эту шерсть нитки. А из ниток и бревен мы делаем плод. Мы можем нормально перемещаться по воде. Давайте его прямо сейчас затестим. Садимся и отчаливаем. Давайте сплаваем на небольшую разведку. Так. Оу. Наш первый дождь в этом мире. Окей. Ладно, давайте пойдем на базу. По пути нарубим этих растений. Они будут нужны для крафта спального мешка. О, вот и последняя партия кожи. Я набил маловатой травы. Надо еще. Воу. Гроза что ли? Так. Ладно, давайте поспим. Перейдем к грозу. Эм, нельзя. Эм, а если пустой рукой? О! наконец -то. Ой, как гремит-то. Я чувствую себя бодрым. Наверное. О, ладно, пошли дальше делать спальный мешок. Делаем специальные блоки. И обжариваем их в печке. А пока блоки жарятся, давайте сделаем бутерброд. Почему бы и нет? Для него нам нужна пшеница. Так, по идее, здесь должна быть пшеница. И да. Правда, она не выросла. Так, еще пшеница. Собираем. Ч что это? С -с Скелеты. Скелеты на конях. Что? Ладно, здесь развивалась битва между скелетами. Один э, убил другого. И убили третьего. И сейчас, походу, меня убьют. Если я буду стоять просто так. Ладно, побежали обратно. Пшеницу мы взяли. Блоки обжарились. Теперь их надо порубить. Берем три кожи. Берем три полублока. Э, крафтим. И спальный мешок готов. Теперь мы можем спать где угодно и не забываем про бутерброд перемалываем пшеницу делаем муку теперь из этой муки воды и соли делаем тесто а тесто обжариваем хлеб готов кладем в этот хлеб рыбу и бутерброд готов я до этого не рассказывал в этой сборке есть специальные параметры nutrition если мы будем кушать разную пищу у нас не будет э, витаминоза. У нас все будет хорошо с организмом. И мы будем получать разные бафы. Если какой-то уровень натришна поднимется достаточно высоко. А если он опустится достаточно низко, то мы будем получать дебафы. Это нехорошо. И бутерброд восполняет сразу два параметра натришна. А напоследок сделаем специальную вещь. Которая нам позволяет отлавливать разные предметы из воды. Называется Стрейнер. Сначала делаем сундук. Дальше воронка первого тира. Теперь нашим ножиком с дерева снимаем кору. Крафтим паутину. Вы не ослышались. Делаем воронку второго тира. Еще один сундук. И делаем Стрейнер. И чтобы он нам ловил предметы, нам нужно сделать сети. Давайте сделаем... Плотную сеть. Палки. Плотная сеть. Она делается из ниток. Окей. Готово. Теперь нам нужно с поставить воду. Давайте прямо сюда. Эта сетка нам даст зубы акулы, чернильные мешки, песок, землю и гравий. Неплохо. И давайте сделаем еще одну простенькую ачивку. Купим у фермера пашню. Да, мы пока не можем сделать мотыгу И нам приходится покупать пашню, чтобы вырастить что-нибудь Так, вот вроде фермер Да Покупаем И готово эм. Ладно Я думаю, на этом можно заканчивать серию мы снова много чего сделали за сегодня, например, сделали кожу, да, это наше самое главное достижение за сегодня, ну и выполнили довольно много других ачивок, ладно, пишите комментарии, я их всех считаю, ставьте лайк, впервые прошу, ну и подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а с вами был Окси.